Село мое, село родное, Мой старый дом, мое подворье, Кусты сирени у крыльца, Скамейка старая отца, Колодец с воротом скрипучим, Водой холодной, самой лучшей. Тепло хранит мой старый дом, Растет рябина под окном, Мне все до боли здесь знакомо, Все это дано свыше Богом. По Есть Да! что сегодня в нашем краю, в главном шахтерском краю, праздник. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем Шахтера. Сложное время мы прожили, трудно нам было. Но мы знаем, что совместное творчество раскрывает души и открывает сердца друг друга. Давайте душой и сердцем споем сегодня наши родные песни.